Ноги я не достаю. Да не лезу, блин. Да не лезу, я просто прибираю. Вона вага, как лежит, так и лежит вага. Что, сходка, иди туда? Да я снял. сходку. Да иди сходку сходку. Да я снял. сходку. <реш> вот такие сюрпризы, они на скрежь готовят на дорогу. Видите? Была бы карта, можно было бы подписывать. Ну ничего, мы тоже под ноги смотримся и знаем, что вы драпаете и все это. Минуете, ничего страшного, едем. Боженька нас бережет. Все хорошо, <laughs> не дай вы не динетесь, не взорвает нас. а все живы, кроме андрея и Андрей тоже живой, но он уже доходит. Ну ладно, отходи.